<SU> Всем привет, с вами я. У меня нет меня. Скинь мне номерочек свой, скинь мне номерочек, Ой, да иду по земле, и за мной пять человек. Ну или сто, так как я прославил. Как так, все за мной. Это мой первый трек, и пусть уже долетит трек. У меня почти два к. Отпишись, и будет ба. Ну пож, я такой крутой имба. У меня нет меня. С вами я имба. У меня нет меня. Да я крутой Юрик забивной. Кстати, забыл, это мой новый трек. Снова я снимаю ролик. Записал уже нолик или сто, записал триста, Вот это да. Я Юрик, у меня есть свой ютубик. 2, 15, 32, 42 и 50. Подписалась на меня в первый месяц, вот имба. А сейчас у меня как. У меня нет меня. Привет, Юлик. С вами Юрик. И у меня нет меня. Но у меня нет меня. Дай снимаю Майн. Ищи тоже Майн. Посмотри мой первый трек. И у меня нет меня. Вот мой трек, имба. Ну да. У меня, нет меня, у меня нет меня, у меня нет меня, у меня нет меня, у меня нет меня. Всем привет, с вами я. У меня нет меня, скинь мне номер очка своего, номер Ой, да иду по земле, и за мной пять человек. Ну или что, это уже было. Да, бывает, кстати.